Привет! хочу с тобой сегодня поговорить об одной маленькой, но очень важной, интересной теме. О том, что каждый в течение дня практикует. Каждый слышал такую штуку, что там, где внимание, там энергия. И в течение дня многие не осознают, что они все время где-то находят своим вниманием. Все время что-то практикуют. Кто-то практикует. Умение находиться в негативных мыслях, кто-то критиковать других, кто-то спорить с другими, кто-то наоборот учится быть в любви со всеми, кто-то учится быть осознанным. И вот упражнение сегодня это как раз о том, где внимание, где твое внимание сегодня и что ты практикуешь сейчас. И в течение дня, а то и на протяжении всей недели, а то и месяца, есть такое маленькое Упражнения. как можно чаще спрашивать себя, что я сейчас практикую. Может быть, я практикую хождение в осад, состояние любви, может, в состоянии осознанности, может быть, практику вещания, ведения а, видеотрансляции И отвечаем на этот вопрос, если вдруг замечаешь, что то, что сейчас практикуешь не то, что ты хочешь практиковать, то, возможно, есть смысл вернуться к другой деятельности, которая будет тебя вести к твоим целям. Собственно, это маленькое короткое видео об этом. Если было полезно, напиши комментарий, поставь лайк, расскажи знакомым. Ведь а, еще сейчас мы проведем маленькую реинтеграцию. Маленькую медитацию на то, чтобы Убрать те блоки, которые мешают быть в магните здесь сейчас. Для этого попрошу тебя сейчас сделать глубокий вдох и выдох. Перенести внимание внутрь своего тела. Почувствовать себя в своем теле. И продолжая глубоко дышать. Пусти волну расслабление сверху вниз. Глаза можно держать открытыми, можно закрытыми. Важнее другое, чтобы в этот момент ты был максимально соединен с собой сейчас, внутри своего тела. И задай вопрос что мешает мне быть в моменте здесь и сейчас и дай намерение своем подсознанию исцелить все причины, которые тебе мешают быть в моменте здесь и сейчас. Возможно себе сейчас соединиться с пространством вокруг, со всеми ресурсами этого мира, этой вселенной. И дай намерение своим подсознанием сейчас интегрировать все те ресурсы, которые помогут тебе быть как можно стабильнее и дольше состояние здесь, сейчас. Те ресурсы, которые позволят ей быть более осознанными. И как можно чаще вспоминай сегодня и в ближайшие дни две об этой практике, что я практикую сейчас и что я хочу практиковать. На этом у меня все, осознанности и умение развивать только те науки, которые действительно важны для тебя.